Корпорация ФОХОУ – лучшая компания в мире! Это профессиональное руководство. Это мощная команда лидеров. Это высочайшее качество продукции. Это современные технологии. Это стабильный и успешный бизнес. Это классное обучение. Это надежные партнеры. Терентьева. Я сделала правильный выбор. Благодарю компанию «Фахоу» за качественное долголетие. Я Татьяна Кормина. Благодарю компанию за ее великую миссию. Я Галина Докутавичу, Я люблю компанию «Фахоу». Я успешно и счастливо двигаюсь вперед вместе с компанией «Фахоу». Я Алькова Ольга. Восхищаюсь корпорацией ФОХОУ, которая взяла ответственность за здоровье всего человечества. Я Наталья Дерябина. Я горжусь, что нахожусь в компании номер один в мире, компании ФОХОУ. Я люблю ФОХОУ. Я Елена Сафронова. Компания ФОХОУ – это обеспеченное благополучие моей семьи. Я Татьяна Юрченко. И я счастлива, что могу дать достойное будущее моим детям в компании ФОХОУ. Я Екатерина Чертовских, и я счастлива, что я нахожусь в компании ФОХОУ. Я Ольга Павличенко. Благодарю корпорацию ФОХОУ за финансовое благополучие. Я Любовь Байгузина. Я безгранично люблю корпорацию ФОХОУ. Ежедневно с большой радостью и великим удовольствием я несу миссию компанию. Я люблю то, чем я занимаюсь. ЗНО!